Как призвать к исламу за две минуты? Есть два вида призыва: активный и пассивный. Активный призыв это когда ты начинаешь разговор и ты задаешь вопрос. Пассивный это когда вопросы задают тебе. Давайте начнем с пассивного призыва. Извините, Абдулла. А зачем вы носите борду? Это очень хороший вопрос, Джон. Спасибо, что задал его. До того, как оставить бороду, у меня был тот же вопрос. Но я понял, чтобы получить ответ на него, мне нужно иметь общее представление об исламе. У тебя есть немного времени? Другой сценарий. Сюзан приходит к Айше. Привет, Айша. А зачем ты носишь хиджаб? Это очень хороший вопрос, Сюзан. До того, как закрыться, я задавала себе тот же вопрос. Но я поняла, чтобы получить ответ на него, я должна узнать, что такое ислам. У тебя есть немного времени? Давайте еще раз. Здравствуй, Джон. Ребята, слушайте, я хотел поинтересоваться, зачем вы молитесь пять раз в день? Это хороший вопрос, но чтобы это понять, нужно иметь общее представление об Исламе. Вы заметили, что я делаю? Я все связываю с пониманием основ Ислама, знаете вы их или нет. В этом есть ответ на вопрос «Зачем?». Давайте теперь про активный призыв, чтобы понять лучше. Итак, активная дарва. Вы стоите с микрофоном. «Извините, мэм, извините, сэр, сегодня мы говорим о цели в нашей жизни». О, это интересно. Спасибо, что остановились и согласились побеседовать. Вам, наверное, как и мне, интересно узнать это. Но я думаю, чтобы понять, в чем смысл жизни, нам следует узнать суть Ислама. Видите, что я делаю? Даже когда задаю вопрос, я ответ связываю сутью Ислама. Почему мы так делаем? Потому что, братья и сестры, ответы на наши вопросы кроются в таухиде. Ответы кроются в основах нашей религии. Аллах существует. Он един. Только он достоин поклонения. Коран является его чудом и откровением. И пророк Мухаммад асалям, является последним истинным пророком. Мы закрепляем эти основы как истину, а все, что исходит от истины, будет также являться истиной. Поэтому, когда вы объясняете им эту концепцию, вы основываете в них фундамент. Нет смысла, братья и сестры, начинать спорить, пытаясь доказать свою истину. У каждого свои представление о мире. Каждый как бы носит очки. Если мои очки зеленые окраски, то я скажу, посмотрите на то здание, оно зеленое. Но если у кого-то рядом они красные, он скажет, нет, оно красное, и начнется спор. Зеленое, красное. Но чтобы друг друга понять, для начала мы просто должны почистить очки, или же снять их. Поэтому, когда объясняем им это, мы даем им основу. Те самые очки, через которые мы смотрим на мир. Ты показываешь им, что это истина, а все, что исходит от истины, является также истиной. Поэтому помните, все связываем с основами ислама. Это очень хороший вопрос, но для того, чтобы это понять, следует иметь общее представление об исламе. Давайте дам вам еще пример. Кто-то может сказать, я хочу прямой четкий ответ, да или нет. Я отвечу. Это интересно, но да или нет не всегда может быть ответом. Например, как тебя зовут? Да или нет? Сколько дней в неделю? Да или нет? «Что ты думаешь об аборте? Да или нет?» «Да или нет» не всегда передают нужный ответ. Если ты искренне хочешь знать, ты должен дать мне время объяснить тебе основы ислама. Так я поступил бы в этом споре. В ином случае кто-то может подойти к тебе и сказать «Я слышал, что вы пьете кровь младенцев». Ты, конечно же, не станешь отвечать словами «О, это хороший вопрос», для того, чтобы понять ответ, тебе следует понять суть ислама. Нет, ты не будешь так делать, потому что отсюда понимается, что ты пьешь кровь. В подобных случаях я ответил бы так. Конечно, мы не пьем кровь. Ты с массой шел? Но если тебе нужно что-либо из ислама понять, следует узнать его основы. Если у тебя есть время, я расскажу тебе. Знаю, вначале я сказал две минуты, но это все для того, чтобы привлечь ваше внимание. Я на самом деле думал, что это займет две минуты. Но я надеюсь, мои уважаемые, что это того стоило. Чтобы распространить это видео, поставьте лайк. Это легкий способ сделать дару. Ассаляму алейкум. Хотите получать вознаграждение равные нескольким месяцам непрерывного давата, а то и больше? Делитесь нашими роликами с родными и близкими в ваших социальных сетях. И помните хадис посланника Аллаха, алейхиссаляту ассаляму указавшему на благое, полагается такая же награда, как и совершившему его.